так всех приветствую на своем канале мастер про сегодня у нас небольшой такой обзорчик заказал из китая вот такой вот шестигранный ключ на 6 миллиметров с диаметром под одну четверть головку то есть под квадрат одну четверть долго шел обошелся он мне 159 рублей в принципе не сильно дорого написано вот тут металл какое-то название тут лайба даже фирменно стоит Серва это хром ванадий и HH6 H6, хрен его знает чего я думаю, каждому будет интересно насколько он, в принципе, прочный покрытие вот необычное не какое-то, оно какое-то коричневое сейчас подсветочку включим покрытие у него какое-то вот непонятное, напоминает больше простой лак Простой лак. Но еще это может быть и твердая анодировка. У нас обычно на производстве титан покрывает таким. Поэтому мне интересно, как он по прочности. Я думаю, каждому будет интересно. Короче, для этого мы берем обычный напильничек. напильничек и пробуем его, в принципе, как же он будет снимать. Напильник простой, вообще советский. короче металл тверденький так поближе видно нет металл тверденький металл Ну, вообще особо даже не снимает по твердости очень даже неплохой сейчас еще проверим насколько он тут ну тяжело поддается с тем условием что напильник практически новый снимает вообще едва едва это говорит о том что очень даже хорошего качества неплохой шестигранник будет держать очень хорошо я думаю информация была кому-то полезным обязательно подпишитесь на канал кому интересно ссылочку могу оставить в описании Шестигранник очень даже неплохого качества, несмотря на те сыромядные биты, которые у нас продают на Алиэкспрессе там на все Качество очень даже неплохое. Но покрытие меня удивило еще больше. Тут какая-то вот лайба. Это у нас S2, какая-то S2, чего-то S2. Тоже непонятно. Но это скорее всего S2 это марка, марка стали или марка покрытия. Скорее всего это марка стали из чего он в принципе сделал. Это не R18, это не это S2 Это, видать, скорее всего, хорошая Хорошая головка ну, Уже понятно, что она хорошая Так как вот вблизи посмотрим Так как... Не сняла Практически, вот только покрытие сняла Она ничего не спилила вот. не, не поддается, прочим, напильнику Качество хорошее, рекомендую Можно заказывать